По мере того, как вы становитесь ответственны перед самим собой, постепенно вы сбрасываете ложные лица. Окружающим это совсем не нравится, потому что они всегда чего-то от вас ожидали, и раньше вы исполняли эти ожидания. Теперь же они чувствуют, что вы становитесь безответственны. Когда окружающие упрекают вас в безответственном поведении, это просто значит, что они не могут больше вами распоряжаться по своему. Вы становитесь свободнее. Чтобы осудить ваше поведение, они называют его безответственным. На самом же деле растет ваша свобода. Вы как раз и становитесь ответственным. Но ответственны в смысле способности отвечать, отзываться, не в обычном смысле, подлежащего исполнению долга, в смысле отзывчивости, чувствительности. Но в отношениях со многими людьми окажется, что чем более вы становитесь чувствительны, тем более они будут вас упрекать безответственности. И вы должны это принять потому что не соблюдается их интересы. Ожидания и расчеты не исполняются. Часто будет получаться так, что вы не оправдываете их ожидания. Но человек живет не ради того, чтобы оправдываться ожидания окружающих. Главная ответственность человека перед самим собой. И медитирующий поначалу становится очень-очень эгоистичным. Но со временем, когда он становится более центрированным, укорененным в своем существе, его начнет переполнять энергия, и он начинает делиться не из чувства долга, не потому, что обязан. И это просто приятно.